Очень много мне помогло, чтобы мне было очень интересно, это то, что выявить свой круг общение. Uh -huh. Вот именно как бы я знал эту форму, но не знал, как это сделать. Uh -huh. Очень помогло, и мне стало намного легче и в семье, и в личной жизни на работе, когда я случил тех людей. Спасибо вам большое. Пожалуйста, а в результатах? В результатах. Цифры продаж, понимаете. Цифры интересуют. продаж. Но ну, я когда начинал, я продавал. Ну, ну примерно. 80 тысяч, но в этом месте вышел на 270 тысяч. Ничего себе. Это в три раза больше? Да. Даже больше, чем, да. наверное. Там больше. А, Линия генеральная. Да, да. В начале, когда мы пришли, мы не думали, что а спрямляем, что было для меня. Мы, господи, на самом деле, были немного негативные, потому что не 3-4 часа, поэтому у N-am făcut niște notite, și chiar la unele lucruri nu au servam asta. Am dus la munca, mi-am scritt pe foa și am să trebuie să le fac. Dacă-am făcut o mai sunt clientul așa, că mă ninte, mă făceam așa, dar mă lăud și tot o ok. Adică, careva schimbări sunt, eu sunt când la primele zile eram nervos, am plecat la colegi, ne-am spus că e red, cum să-ți ziceam mm -hmm. de azi, nu sunt de acord cu mm -hmm. un lucru, mai cu nimic nu eram de acord, mm -hmm. Nu pare că toată știu, mm -hmm. dar tot încet, încet, exersând, prin, parcă pare o joacă,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 в время Вы получаете обучение полностью заточенное под культуру продаж Малдив. И я не буду далее перечислять остальные преимущества. Поверьте, их много. Я могу точно сказать, что по подобного обучения с подобными уже достигнутыми результатами.